Доброго дня, участники Немиркин Шоу. Слышали ли вы когда-нибудь о темном эмпате? Я уверен, что вы наверняка слышали об эмпатах, людях с высоким уровнем аффективной и когнитивной эмпатии. У них есть острое чувство того, что чувствуют и думают другие. Но темные эмпаты не обязательно имеют высокий рейтинг в аффективной эмпатии, но и в когнитивной эмпатии, проявляя при этом черты темной триады. Темная триада ⁇ это термин, используемый в психологии для обозначения трех злонамеренных черт личности. Темная Триада включает в себя черты макиавелизма, нарциссизма и психопатии. Те, кто относится к типу личности с темной Триадой, имеют низкий уровень эмпатии и высокий уровень трех темных черт. Средний балл может означать, что у вас низкие показатели по темным чертам и средние по эмпатии, в то время как эмпаты имеют высокие показатели по эмпатии и низкие по темным чертам. Но темный эмпат имеет высокие показатели как по чертам темной Триады, так и по эмпатии. Но если вы проявляете эмпатию, это не значит, что вы часто эмоционально разделяете чувства другого. Это аффективная эмпатия. Темные эмпаты часто могут использовать когнитивную эмпатию в своих интересах, благодаря своим темным чертам. То есть они знают, чего вы хотите и что чувствуете, но темные эмпаты могут использовать это против вас. Есть много причин, по которым темный эмпат может иметь свои преимущества. Обладание большим количеством эмпатии и высокий рейтинг по чертам темной триады, таким как психопатия, может быть очень полезным в определенных профессиях. Хирурги, солдаты, спасатели и другие люди, занятые напряженной и требующие больших усилий работой, могут найти полезным иметь немного когнитивной эмпатии. Понимать других, но уметь отключаться, поглощая чужие эмоции и отношения настолько сильно, что вам часто требуется перезарядка. Видеть мотивы и желания других людей помогает им принимать важные решения. И хотя они понимают чувства других людей, у них есть возможность выбрать не проявлять сочувствие, если это необходимо. У них даже могут быть какие-то секреты в рукаве, основанные на уникальном сочетании черт, эмпатии и темной триады. Каковы же некоторые из этих секретов? Вот пять секретов, о которых темные эмпаты не хотят, чтобы вы знали. Первое ⁇ они знают, как вызвать у вас нужную реакцию. Поскольку эмпаты так хорошо чувствуют эмоции других людей, они могут очень быстро узнать, что вызывает у них сильные эмоции. Может быть, определенная тема тонко действует вам на нервы, а может быть, определенный человек или тема слегка поднимает вам настроение. Многие темные эмпаты легко улавливают эти эмоции и, в свою очередь, точно знают, что нужно поднять, что сказать или что сделать, чтобы вызвать у вас такую реакцию. Они просто наблюдают за вашей реакцией и точно знают, что сказать. Это не значит, что темные эмпаты не искренни в своих словах и поступках, просто их чувствительность к вашим желаниям и чувствам дает им преимущество в предсказании вашей реакции. Во-вторых, они часто узнают, как себя вести, посмотрев фильмы и телевидение. Психологи отмечают, что некоторые темные типы личности навязчиво смотрят телевизор и фильмы, наблюдая за нормальными человеческими реакциями для эмоционального подражания. В основном они хотят развить когнитивную эмпатию, так как у них высокий уровень когнитивной эмпатии. Они могут знать, как действовать в нужных ситуациях. Но иногда это может показаться другим вынужденным. Это происходит потому, что их аффективная эмпатия находится на низком уровне. Исследование, проведенное D.C.T. So показало, что когда испытуемые с высоким уровнем психопатии по признаку темной триады представляли себе боль для себя, области мозга, включая переднюю инсулу, переднюю среднюю кору, правую миндалину и самотосенсорную кору, демонстрировали среднюю реакцию на боль, что означает, что они действительно чувствительны к мысли о боли. Но когда они представляли себе боль других людей, эти области мозга не активизировались. Номер три. Они часто могут определить, когда вы лжете. Поскольку темные эмпаты и эмпаты в равной степени способны замечать тонкие реакции и изменения в настроении других людей, некоторые из них часто могут определить, когда ваши эмоции не соответствуют тому, что вы говорите. Никто не знает, о чем именно думает человек, никто не читает мысли, но эмпаты часто более чувствительны к изменениям настроения и тонкостям в выражении лица других людей. Знать, когда кто-то лжет, означает, что он может или не может использовать это в негативном ключе зависит от того, насколько высоко они занимают место по чертам темной триады. Номер четыре – они знают, как получить то, что хотят. Поскольку темные эмпаты могут легко читать других, они знают, что сказать, чтобы получить желаемое. Например, на свидании с кем-то темный эмпат может уловить едва уловимые желания своего спутника, обратить внимание на его реакцию, увидеть, на что он лучше всего реагирует, и изменить свои слова и действия, чтобы они соответствовали именно тому, что они хотят. Даже если это не соответствует тому, кто они есть, на самом деле они просто знают, как получить то, что они хотят. И номер пять. Они могут манипулировать вами. Темные эмпаты часто могут использовать свой высокий уровень когнитивной эмпатии как средство манипулирования другими людьми. Часто, замечая ваши тонкие реакции и чувства, они могут точно знать, как использовать ваши эмоции против вас. Некоторые темные эмпаты с трудом переносят границы и часто сосредоточены на удовлетворении только своих потребностей. Если вы замечаете, что в конце каждого спора или дискуссии их потребности удовлетворяются, возможно они манипулируют вами. Это не значит, что каждый темный эмпат хочет манипулировать другими, но если бы им это было нужно, они бы не испытывали трудностей. А вы когда-нибудь слышали о темном эмпате? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы хотите узнать больше о темном эмпате, посмотрите другие наши видео на эту тему. Если вы нашли это видео интересным, не забудьте нажать кнопку Мне нравится и поделиться этим видео с другом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, супер спасибо за просмотр!